Дух мой, о Господе моем Простерта Божья милость К боящимся Его Он сильных не изложил, Смиренных Он вознес Всех алчущих исполнил благ Господь Иисус Христос Родился Царь Мануил, спасение нам, Господь явил, Чтоб жить в сердцах своих детей, Родился Царь, Царь всех царей. Христос страдал невинно, как Бог пред вас предвозвестил, Обратиться, загладятся грехи и временно от рады придут от Господа, пошлет он Духа правды, Иисуса Христа родился Царь. Я видел, что сердца своих детей. Родился царь, царь всех царей. Родился царь. Своих детей родился царь Царь всех царей, Что в шести Своих детей родился царь Царь всех царей. Рождение Христа, возвещая всем сердцам благую весть, что оставив небеса, к нам Господь явился сам, в нем для каждого дитя Надежда есть, пусть сияет на звезда Рождества. Любовь, царит в сердцах и хвала, В нем для жаждущих всегда есть ответ, пусть сияет в нас Христа Вечный свет, В небесах зажгла звезда, чтобы возвещать всегда. Немощенный, слаб спасенья путь, Что спасение совершил, А греха нас искупил, Атаков, А таков фасвал. I'm yeah. yeah. И был Господь Иисус Христос исталкованием На много сотен лет вперед Благая весть летит Что Дева примет и зачнет И Сына нам родит Ибо младенец родился нам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 И вот пришли дары, готовы достойные царя, Чтоб поклониться и годы, рожденному в яслях, Ибо младенец родился нам, Владычество на раменах его, Чудный советник князь мир. Вечности Отец крепкий Бог Тайна, что закрыта от родов и веков Ныне же раскрыта она святым Его Благоволил Бог показать богатство славы в тайне Которая есть Христос в вас славы упование. Редактор Пушим к нему скорей. В темном поле пастухи услыхали глаз. Поклонитесь я тому, кто рожден. Спешим к нему скорей. Мы спешим к нему. Читали Авраама отцом. Мудрые фарисеи распознать не сумели, кто сокрылся в человеке то. Поведитель смерти Он воскрес на рассвете Где третий нет его в земле Но есть тайна у Бога Что открыто немногим Что теперь он живет во мне Ведь принес он жертву себе. Родился заново я, чтобы раз. Так быть может в хлебу рожден сын Божий, Спаситель наш Иисус Христос. Ребята встретились на поле и говорит один другому послушать. Идите посмотри. Благую весть, чтоб зло и смерть навеки победить. Он достоин поклонения, мы склоняемся пред Ним, пусть Он слышит наше пенье. Субтитры а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 Чтобы дать сердцам воскресенье, Чтобы благодать в этот мир излить, Светом вас сиять!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 Воскресенье, чтобы благодать в этот мир излить, Светом вас синять, и любовь явить. Он родился нам во спасение, чтобы дать, Чтобы благодать в этот мир и злить, Светом воссянять, И любовь верить, Ибо так Бог возлюбил этот мир, Что удо сына Своего. Всякий верующий в него не погиб, но жизнь вечную и вердился нам во спасение, что вы даст сердца воскресение, чтобы благодать. В этот мир излить, светом вас сиять, и любовь явить, чтобы благодать, в этот мир излить, светом вас сиять. тьме, возрадуйте сердца, этот день Рождество, радость и торжество, благое спасения, весть. Этот день Рождество в этот день принесло надежду для нас. Сердец. Смиренным людям на земле родился Божий Сын, спасение дать тебе им. Торжество, благая спасения, весть. Этот день Рождество в этот мир принесло Надежду для наших сердец. Эта весть, благая для нас, сияет сейчас. Каждый может принять ее Эта весть звучит вам с небес Что Бог и Творец нам спасение и жизнь дает Рождество, Рождество, радость и торжество Благая спасения спасение весть. Рождество, Рождество в этот мир принесло Надежду для наших сердец Надежду для наших сердец Надежду для наших сердец Все нуждались в рождении свыше Бог желал нас спасти Плач наших ваших душ он услышал Но нас грех отделил Навсегда святого Бога Мы как овцы брели Беспросветной дорогой в мир, благодать и любовь к нам сошла. Эммануил грех искупил, чтобы мы исцелились от зла. Он пролил свою кровь, чтобы мы Учили прощение, мы познали любовь в Его ранах для нас исцеление, И когда снова грех хочет нас отделить от Бога, Мы взираем на крест, возвещая свободу.